Право на отказ от любой вакцинации, в том числе и от коронавируса, есть у каждого. Это закреплено в законе номер 157 об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Но иногда этим правом граждан пренебрегают в угоду общественной безопасности. Это, делается это путем принудиловки вакцинации или введения ограничительных мер, которые мы можем наблюдать уже сейчас. Но, возможно ли вообще соблюсти вот этот баланс между правами граждан и общества одновременно? Конечно, можно, но это крайне сложная задача. И у нас этот вопрос так и не решен. Мало кто из стран идет таким путем и старается соблюсти баланс интересов общества в целом и граждана, гражданина индивидуально. И чтобы у людей возникало полное доверие к вакцине, и к ее качеству, и безопасности, государство именно должно взять ответственность за нее и за возможные последствия, и дать гарантии людям, а не уклоняться от них. И на сегодняшний день есть постановление санитарных врачей, которые противоречат федеральному закону и вынуждают людей прививаться. И мы считаем это принуждение незаконным. Но не факт, что вы, обратившись в суд, сможете... Обжаловать это, так как вопрос э, политизирован. Суды, скорее всего, поддержат государство, а не простого человека. И поэтому нам, не, нам остается надеяться только на себя и искать пути, как избежать принуждения. И э, перед съемкой данного видео я посмотрел, есть ли что-то в интернете, какие-то либо полезные лайфхаки, как избежать вакцинации. И ничего толком так и не нашел. Только варианты просить у врачей всякие явки, справки о вакцине, лицензии и всячески затевать скандалы. Но это не только бесполезно, потому что все равно нужна будет справка о прививке. И наша цель все-таки выйти из ситуации. Если человек понимает, что ему нужна прививка, то он может сослаться на противопоказания к ней. Если вы беременны и имеете хроническое заболевание в стадии обострения, то вам легко выдадут справку о медотводе. А, имеется еще две причины не делать прививку, это симптомы ОРВ и непереносимость компонента вакцины. Спутник ВИ имеет в своем составе полисорбат 80, а корона, гидрооксид алюминия. Если вы не являетесь аллергиком к этим препаратам, то как вариант просто сымитировать симптомы ОРВИ. Кашляти, я думаю, умеют все. Про температуру можно сказать, что она была незадолго, но таблеткой вы ее сбили. А еще был насморк, который вы ликвидируете с помощью капель. В данный момент вы ими недавно воспользовались, поэтому сейчас у вас ничего нет. Если имеется бланк, укажите там свои симптомы. Если нет, то на словах. Если врач все игнорирует, то спросите, безопасно ли делать прививку с такими симптомами. Давайте я почитаю аннотацию препарата и проверю противопоказания. Симптомы ОРВИ мы там, конечно же, найдем. Поэтому врач даст вам справку для работодателя, и это позволит вам где-то месяц работать спокойно. А при желании данный спектакль можно повторить. Это, конечно, не окончательное решение проблемы, как, к примеру, покупка сертификата о вакцинации, но за это есть уголовная ответственность, а за симуляцию ее нет. И доказать это почти невозможно. Даже если кто-то проверит, то ответственности за ваши слова никакой не будет. Вы могли просто что-то забыть или перепутать. Если этот вариант вам не подходит, а работодатель требует вакцинироваться, то можно требовать, чтобы вас отправили на обследование, так как вы считаете, что у вас есть непереносимость к вакцине. В письменном виде пишем заявление и отдаем работодателю. После этого работодателю придется самому думать, как действовать, потому что ситуация нестандартная, волят за отказ прививки человека не могут, так как он по сути не отказывается, а имеет противопоказания. Большинство людей вакцинируется, будет отстранено или уволено. А таких с подтверждением о непереносимости, как вы, будет немного. Высока вероятность, что работодатель вообще не захочет связываться и оставит вас в покое. Такой подход к принуждению в вакцине – это не желание работодателя, это обострение конфликта, связанное с давлением государства. Зато судиться вам придется не с государством, а непосредственно с работодателем. Получается так, людей просто стравливают вместо того, чтобы делать упор на безопасность вакцины и ее доверие. Поэтому мы вынуждены выкручиваться сами в рамках закона, заниматься симуляторством, потому что оказались в такой ситуации.